Сегодня у нас 11 мая, друзья. Вот. Остался вот такой вот кусочек. Вот. Ну, короче, был в перце. Я его сейчас обмыл. Вот. Видите, прям жирок уже начинает выделяться. И вот сюда поставил на обветривание. Пускай обветривается. Мяско такое. Пускаем слюнки. Это копченый барсук. Пальчики облишь, друзья. Вот так вот сегодня вечерком покушаю копченого барсука. А так ставим лайки. И, кстати, ребята, хочу передать привет одному человеку. А этот человек хейтер с моего канала. Большое тебе спасибо за твои дизлайки ставь. Потому что ты даже минуты еще не проходит уже начинаешь ставить дизлайк. Я думаю, что даже не один ты начинаешь ставить. Потому что вас как минимум двое-трое. Огромное спасибо вам. Внимание все равно уделяете. Лайк, дизлайк, одно и то же, без разницы, это внимание и влияет на развитие канала. Так что можешь на все видео пройти и поставить дизлайк, если тебе не нравится. Все, давай, вот такой вот тебе палец в глаз.